Всем привет, друзья! Вы на канале Чайок ТВ. В прошлом ролике я спросил, записать ли мне игру Генри Стикман Коллекшн, и вы согласились, что я безусловно рад. Я почитал фидбэк данной игры и все довольны данной игрой. И для многих эта игра стала самой любимой, когда они ее прошли до конца. В общем, я решил ее тоже скачать попробовать. На пока, к сожалению, записывать не могу, поэтому я скачал ее на телефон. Это мобильная адаптация. Я так понял то, что это не официальное. В общем, хорошая давайте проходить. Но ну, а также я еще знаю то, что здесь нельзя полагаться на логику. Логика здесь шла нафиг. Хотя кто из вертолета прыгает на воздушный корабль? В общем, ну я думаю, раз я сказал нельзя полагаться на логику, значит я пойду логичным путем и возьму. Так, я не помню, как называется. В общем, вот эта фигня. Я думаю, то, что сработает. Так, ну, вроде мы прилетели. Так, ну, я здесь думаю, то, что нужно взять бомбу. Я думаю, то, что нам нужно попасть на корабль. И поэтому взорвать двери было бы неплохо. Главное, не разнести бы весь корабль, а то цель слишком будет достигнута. Так, ну и... Так, ну походу все пошло очень плохо, и мы взорвали корабль. Так, э, ну тогда что? Ну, баллончик, наверное, вот этот. Я думаю, это газ какой-то или что? Ну, двери смазал. Видимо, опять что-то пошло не по плану. Ну, давайте возьмем э, вот этот секундомер. Это, конечно, максимально нелогично, но я же говорил то, что в этой игре на логику полагаться нельзя, поэтому я прям уверен, что сработает. А ну да, мы ждем, но теперь только быстрее. О! Что? А я думал, не сработает. Ну, в общем, ладно. Так, а теперь нам нужно куда-то идти. Так, ну я думаю, нужно пойти в двери. Мы же интеллигентные люди. Нужно в двери. Так, это люк. А... Чего? Да, ну я говорю то, что на логику здесь полагаться нельзя. Ну, я думаю, тогда. Нам нужно пойти в трубу. Так. Ну и мы куда-то покатились. А вот, кстати, эта пасхалка... Короче, в Аманкас будет тоже этот кристалл. И вот эта комната тоже будет в Аманкас. Вот, кстати, из Аманкас я тоже скачал данную игру. Потому что в Аманкас куча Пасхалок Генри Стикмана. Так, ну давайте телепорт. Хотя это слишком логично, но... От этой игры, короче, можно ожидать что угодно. Поэтому... Поэтому ставьте лайк, кстати. А то в конце ролика забудете поставить. Так, и где мы? Что-то мы, походу, переборщили с телепортом, и мы улетели куда-то не туда. Фейл, ладно. Тогда... Тогда... Тогда карандаш. К черту логику, да. И что... Кто это? Ага! <смех> что-то не в то место кольнуло. Ладно, ладно, бедный челик, помянем. Ну давайте тогда полетим. Ну что, ну каждый же мы перелетаем препятствия. Но ну, согласитесь, же, поставьте лайк, если вы тоже препятствия перелетаете руками. О, сработало, ну я не удивлен. Так, здесь тюрьма, значит, у нас. Так, и нам нужно попасть через дверь. Так, что-то там челик приуныл. Ну давайте мы так. Это что за фигня? Что это такое? Ч чего? Что я что-то вообще не понял, что это такое? Ну в общем, ладно, я думаю, то, что сработает. Мы стали листом? Что? Да, инерслот дает. Ну давайте возьмем эту огромную пушку. Я думаю, то, что не сработает. Ага, норм. Просто выкинули его. Ну давайте тогда Вот эту фигню. Рюкзак. Так. А, только лилей надавал. Какой-то злой рюкзак. Ну тогда возьмем. Ну, я не знаю, как эта фигня поможет. Но думаю, поможет. Так. Ну все. Все получилось. Так, нас спалили И что сейчас будет? О, тут у нас алкаш какой-то вышел, что-то курит. Курить это плохо, поэтому он проиграет. Не курите. Они о чем-то болтают и. Не do you speak English, вообще? Нифига, я не знаю английский, поэтому. Так, и посидим. Вертолеты прилетели. Это что дальше? Так, атаковать. Прекрасно, все, нам хана. Стоп, а где этот кристаллик? Он на него, я надеюсь? А то просто так мы все это устроили. Так, и нам получается, наверное, да, нужно сбежать отсюда. Но я думаю, нам нужно зонтик взять, чтобы на порывах ветра улететь отсюда. Я думаю, что это максимально нелогично и сработает. А... А, нет, нифига. Нифига не сработало. Тогда станем черепахой. Черепахой. Не, ну... Да. Пацанку в успех ушел, мне повезло, не фартануло. Вообще, я думал то, что он полностью в панцирь залезет. А он только на голову найти новый, ну, дурак. Ну давайте вот эту фигню. Нифига он, кем стал. Ну, я думаю, то, что он нападет. А! Это Фейл? А, нет, у нас все получилось. Нифига, он что здесь устроил. Ну, игра вообще классная, правда, классная. Я надеюсь, что вам понрав... понравится этот ролик, и я буду продолжать снимать данную игру. Игра реально прикольная, она заслуживает внимания, ну, хотя внимания у нее очень много. Так, у нас тут воюют, все воюют. Так. Вот, кстати, пасхалка к новому скину вам я его сейчас покажу на экране. Вот такой он вам и такой он в этой игре. Так, игра, к сожалению, не полноформатная. Так, у нас... Нужно выбрать диск. Диск выбрать? Для чего мы что, музыку будем сейчас слушать? В общем, ладно, я, наверное, на этом закончу э, часть. Э, ну, первый ролик закончу. В общем, если ты досмотрел до этого момента, то тогда напиши хэштег э, труба. Хэштег труба. В общем, смешно хэштег. Хэштег. В общем, ладно, пока-пока.